Замечательно выспавшись в нашем мини-отеле, позавтракав и помыв посуду, мы пошли на пляж загорать и купаться. Генеральские пляжи. Примерно до обеда мы еще наслаждались пляжным отдыхом, дивными панорамами Азовского моря и причудливыми скалами генеральских пляжей. Дальше в наших планах было посещение грязевых вулканов, находящихся неподалеку от села Бондаренкова, горы Митридат в Керчи, а к вечеру нам нужно было добраться до Судака и снять там жилье на оставшееся время отдыха. Булганахское поле грязевых вулканов, также долина вулканов, самая большая в Крыму долина грязевых вулканов, состоящая из семи действующих кратеров. Включены в перечень особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Крым. Все вулканные поля имеют собственные имена. Сопка Андрусова, Сопки Обручева, Вернацкого, Абиха, Павлова, Тищенко – в основном вулканы действуют постоянно, но часто активизируются зимой. Продуктами извержения грязевых вулканов являются газы. Главным образом метан, глиняное брегчая с обломками сидерита и других пород. Наибольшим вулканом является грязевая сопка «Центральное озеро». Она в сутки выбрасывает до 100 кубометров газа и более 5000 литров разреженного ила. К вулканахской группе грязевых вулканов приурочены залежи бора. Брекчи используют при изготовлении керамзита, а разреженный ил с лечебной целью. Погуляв немного по этой природной тротуарной плитке, отправляемся в Керч. Гора в центре Керчи, на которой располагался античный город Понтикопей, названа по имени понтийского царя Митридада VI Евпатора. Большое количество памятников античности, средних веков и нового времени делает гору и культурным центром Керчи. На горе расположен мемориал воинской славы павших при освобождении Керчи в годы Великой Отечественной войны. Обелиск славы бессмертным героям на горе Метридат. На мемориале стоят три пушки ЗИС-3. Вершина горы соединяется с центром большой Митридатской лестницы, построенной в 1830-х годах в стиле классицизма. На вершину ведут 432 ступени. Древнегреческий город Пантикопей, основанный в конце 7 века до н.э., в пору рассвета занимал около 100 гектар. Главным божеством покровителем Пантикопея являлся Аполлон. Ему был посвящен главный храм Акрополя. Сооружение древнейшего и грандиознейшего по меркам Северного подчерноморья здания храма Аполлона Этра было завершено к концу 6 века до нашей эры. Кроме того, позднее здесь находился храм в честь Афродиты и Диониса. Город со временем был опоясан мощной системой каменных укреплений, превосходящих Афинскую. В недрах склонов горы Митридат прямо под жилой застройкой расположен гигантский подземный некрополь, сложная система позднеактичных склепов Пантикопея, соединенных между собой грабительскими лазами. Исследование склепов горы началось еще в первой половине XIX века. В настоящее время известно и описано лишь несколько сотен склепов 3-5 веков до нашей эры. Однако по расчетам некрополь насчитывает свыше половиной тысяч камер. Ну что ж, на сегодня наш план выполнен, выдвигаемся в сторону судака.